Хочу выразить слово благодарности компании Mason Realty за предоставленные курсы обучения. Программа тренинга была тщательно разработана и легка для восприятия. Также хочу сказать отдельное спасибо нашему бизнес-тренеру СИМИЗАК за ее индивидуальный подход и внимательное отношение к каждому ученику.